Спасибо тебе, дорогой подписчик Благодарю тебя, огромное тебе спасибо Вот Ну, неужели у других людей Ничего нет сейчас И никто мне не может помочь еще Я планирую, я хотел Я поставил себе цель За этот вечер Насобирать хотя бы 5000 рублей Ну, уже 126 126 рублей Уже есть Только что прислали Я никого не обманываю, никому не хочу показаться э, лицемером, никого не хочу оскорбить. Я лишь прошу вашей помощи. Вот и все. Ссылка в описании. Всем добра. Храни Господь.